Пресс-службе ГУМВД по региону рассказали, что тело полковника было обнаружено 29 апреля. В ведомстве уточнили, что Ржевский находился в очередном отпуске. Назначена служебная проверка по установлению всех обстоятельств случившегося и мотивов совершения данного поступка. Предположительно, по неофициальной информации, Павел Жевский покончил с собой. Он был обнаружен у себя в кабинете в парадной форме, рядом лежал наградной пистолет. Неделю назад Павел Жевский подал рапорт об увольнении по достижению предельного возраста пребывания на службе. 14 апреля полковнику исполнилось 58 лет, с того же дня обязанности начальника областного УГИБДД исполняет его заместитель Александр Азовцев. Позже стало известно о том, что подчиненного Ржевского замначальника Нижегородского УГИБДД Алексея Сатова задержали и отправили под домашний арест.